Всем здорово, народ! И с вами, как я, Тимур Лайв. И сегодня будет такое необычное видео, посвященное подкасту. Подкаст будет у нас сегодня так будет называться для души, ну такой первый раз у нас будет такой новый контент. И вот давайте мы с него начнем. Погнали! А сегодня у нас будет реклама, посвященная группе Ежки Новик. И здесь ты можешь найти очень крутые фотография от начинающего фотографа, которая сделает очень красивые фотки, даже скажу, даже слишком. Мне очень нравится этот контент, так что я вам конечно же рекомендую. А, чуть не забыл, здесь ты можешь заказать графику, которую тебе сделал при помощи карандаша, гелевой ручки по вашему желанию, либо акрилой формата А4. Но если ты хочешь еще побольше с форматом А5, то ты можешь делать заказать рисунок с маркерами. Возможность использования акрилой или гилевой ручкой. Так что ссылочка на нее в описании под видео. Ну, ребята, это у меня будет такой первый подкаст. Подкаст... Э, сначала я хотел, хотел ну, сказать то, что мы наконец набрали 83 подписчика, то есть 80, это уже круто, то что наша аудитория двигается все вперед и вперед, и мы можем продлиться до 100 подписчиков, это очень хорошо, но не только, я хотел поговорить, я хотел спросить, как вы провели свое время, как школа, прочее, прочее, потому что... Я сейчас тоже учусь, как вы, так что всем желаю хорошего там настроения, позитива в школе, потому что есть иногда бывают плохие моменты, но осень это самое крутое, когда ты, например, ты гуляешь, видишь это все, такие очень красивые приливы листьев, там красные, оранжевые. Даже иногда бывает зеленые, то есть это, знаете, как красота такая. Так что у вас фотки в Инстаграме, там, в Твиттере или где-то там еще, даже в ВКонтакте, будет целая куча. Так что я вам желаю, как всегда, хорошего настроения, учебы. Учеба это самое главное. И, как всегда, будьте на позитиве и будет все хорошо. Эх, дальше я хотел поговорить по поводу темы идеи для канала, потому что когда я снимаю какие-то видео, вы понимаете, то, что надо мне определиться с аудиторией, ну не то, что, не то, что аудитория, а с видео, какое будет видео, потому что кому-то нравится мое живое общение, то есть когда я мое лицо там, что-то там говорил, бла-бла-бла-бла, да? или когда я снимаю какие-то там лучшие программы типа, что же там еще, а, либо... Самые ожидаемые игры, к примеру. Хотя скажу, самые ожидаемые игры снимал не я, снимал мой друг. Ну, как, ну, пофиг, какая разница-то. Самое главное, чтобы определиться, пожалуйста, напишите в комментариях, какое вам нравится видео общение. То есть, живое общение, когда я что-то обсуждаю, что-то говорю. Либо когда я там без, сижу без камеры, что-то там, говорю, говорю какие-то там новые темы. Ну, например, вышла такая-то игра, там дата ее такая-то и рассказ сюжет полностью. Потому что некоторым люди зашла такая идея, а некоторым нет. И игры вы ждете в 2017 году. Я, честно, жду Need for Speed Payback, чтобы немножко поражать. Потому что это смесь Форсажа и чего-то там еще и Star Wars Battlefront. Потому что иг игры такие мне очень нравятся. Такая специализация. Зачем там какая-то Call of Duty? Нет, Call of Duty не оправдывает мои надежды. Может быть, что-то будет хорошее. Потому что я поиграл, как помните, на игровом канале поиграл новую Infinity Warfare, поиграл в Лару Крофт. Это самые были офигенные игры. Но потом почему-то Call of Duty засрали, почему-то, я не знаю почему. Мне игра, честно, понравилась по сюжету. Хотя толком в Call of Duty не было... Как, как это вам даже сказать, не было ти, э, игр, когда то бесшумное убийство делаешь, там, бесшумная игра, то есть ты можешь как по пройтись, там, этого не было, это было жалко, так что вот по поводу влога влоги нужны вообще для канала, потому что э, влоги, как я понял то, что кому-то нравится, кому-то нет потому что э, я снимал когда-то там влоги, не помню, когда это было, какой-то год блин, я даже уже забыл, когда я снимал так вот, я что-то вспомнил что я вспомню. Просто некоторые люди у меня даже в школе, некоторые на каких-то там мероприятиях спрашивали, а ты будешь снимать влоги? Я такой, ну думаю, да. Но проблема бывает такая: То, что когда ты, например, снимаешь влог, тебе нужно подумать, что ты будешь снимать влоги, что ты там будешь показывать. Потому что гуляешь когда-то на улице, там либо завивает тебя, смотрит на рост, смотрит, ты что, дурак там какой то там, что ты делаешь, И я такой, ну блин, я снимаю ролик. Либо когда ты идешь, идешь там, как, как вам объяснить, либо кто-то в тебя врезается, что-то... Ну, короче, когда ты гуляешь, ты хочешь э, что-то снять, не получается у меня этого. И даже не знаю, что снимать при помощи влогов, что вот такого сделать, прям прикольного, что вам понравилось. Ну ладно, с вами, Хри, как всегда, был Тимур Лайв. Всем удачи. Пока-пока.